всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз связано тоже с ноутбуком пришел процессор core 2 duo t9900 ну и менять будем В ноутбуке Ташиба satellite p300 226 который там стоит p8600 на данный процессор так ну и как понимаете что он давно уже не выпускается поэтому пришел с разбора ну и продавец предоставил вот в таком варианте. Ну помимо этого была еще жесткая коробка картонная, благодаря которой прошла доставка. Ну и внутри вот этой картонной коробки находилась пупырка. Ну и внутри находится непосредственно процессор. Ну и давайте откроем, посмотрим. Так, вот внутри находится процессор. Помимо процессора, то есть есть термопаста китайская но мы ее использовать не будем а будем использовать arctic mx4 которая есть на моем канале так ну и внутри непосредственно находится процессор который мы будем и менять на тот процессор который стоит непосредственно в ноутбуке прежде чем менять процессор Core 2 T8600 на T9900 то есть я сначала нашел свой ноутбук на сайте Tashiba сейчас называется не ноутбук так и нашел такой же ä, ноутбук единственное отличие в окончании и в нем ставился процессор Tric 9550. Причем ноутбуки практически одинаковые, то есть чипсет одинаковый Дальше скорость шины одинаковая, одинаковая. то есть память установлена, та же самая. То есть разрешение экрана то же самое. Единственное отличие это в графической карте. То есть здесь на 226 м 4 4570, а здесь 4650. Вот, но ввиду того, что ставился процессор T9550 1.70 с T9900. Итак, зайдя на сайт Такелуапгайд, то есть взяв Core 2 T9000. 900 сокет P то есть ну во-первых здесь представлены характеристики степеньки. так ну и нашли мы наш процессор который стоял изначально в ташине Satellite P300-226 так и здесь вот представлены различные э процессоры которые можно поставить на замену так ввиду того что должна быть одинакова шина ну и степеньки так мы наблюдали о том что процессор Core 2 t 9550 стоял на 212 сателлите P300 то есть вот он совпадает единственное отличие в тепловыделениях и смотрим на Т 9900 то же самое все совпадает то есть по степенькам то есть этот процессор поддерживается три 3.4 без проблем поэтому его и можем ставить по идее можно было еще поставить вот этот вот но слишком большая тепловыделение хотя по сути это один и тот же процессор просто говорят что этот урезанный от этого процессора хотя по характеристикам все одинаково но, за исключением тепловыделения так ну и зайдя на сайт technical city то есть мы поставили два процессора то есть T9900 p 8600, который стоит так ну и видим что мы передвинемся где-то на 180 позиций вперед характеристики, то есть здесь кэш второго уровня в два раза больше, что иногда хорошо для некоторых программ, ну и частота, так общая производительность, то есть на 39 процентов производительность выше будет, ну и показаны тесты на основе чего взялись эта производительность вот показаны проценты прироста так ну на игры смотреть не будем так ну и здесь вот результирующие есть что на 39 процентов быстрее будет правда для синтетических тестов Ну и выбираем данный процессор для установки Так, ну и давайте проделать данную операцию по замене процессора непосредственно в этом ноутбуке. Итак, приступаем. Итак, давайте разбирать ноутбук Toshiba Satellite P300 для того, чтобы поменять процессор P8600 на T9900. Так, ну и начинаем, как обычно, убираем аккумуляторную батарею, ну и дальше раскручиваем все винты, достаем все жесткие диски, память и так далее. Так, ну и приступаем. 5 секунд держим кнопку Power, для того, чтобы убрать все электричество. Так, ну и здесь нам сейчас предстоит достаточно сложная задача потому что очень много винтов и во первых они имеют разные размеры но мы надеюсь справимся так начнем с обычных отсеков нам нужно убрать все жесткие диски память ну и так далее то есть начнем сначала с них Так, когда достались все винты, мы его переворачиваем. ставим планку. Так, ну и дальше опять винты. Так, после включения компьютера вам необходимо зайти в BIOS и сохраниться с новыми настройками, а именно по замене процессора, который произошел в результате. То есть мы поменяли процессор Core 2 Duo P8600 на T9900. Так, ну и в результате у нас определилась в системе данные процессоры, ну и сейчас можно с ними работать итак давайте рассмотрим новую конфигурацию ноутбука Toshiba Satellite P300-226 то есть мы поменяли процессор ну и в результате у нас как видите возросла частота до 3 мили дальше изменился кэш второго уровня стал 6 дальше материнская плата не менялась память не менялась то есть состоит из двух планок которые есть на моем канале графика тоже не менялась ну и вот в простое я протестировал данный процессор ну и получились в результате вот такие вот результаты в данной программе так давайте пробежимся второй программе айди шестьдесят Extreme единственное здесь она новый вариант но можно воспользоваться ну если поставить результаты с предыдущим процессором который был ну, суммарная информация чтобы показать то есть здесь все что стояло то стоит за исключением одного момента то есть мы поменяли процессор Так, ну и при принятии решения, то есть вам необходимо будет заглянуть на эту страничку, здесь вот сказано, что какие можно применить процессоры, то есть семейство Миром, ну и Пенрин. Так, дальше датчики, вот температурные датчики, в настоящее время, то есть находится под нагрузкой, то есть пишется у нас видео с экрана, и еще один момент, то есть при замене процессора. То есть мы доставали еще и плату графического процессора. Такого вот на графическом процессоре. Туда лучше поставить не термопасту, как было сделано, а термопрокладки. Что и будет сделано чуть позже, в связи с тем, что там есть зазор. То есть Поэтому я нанес термопласты достаточно много туда. Чтобы этого зазора не было а лучше поставить именно термопрокладку и они будут достаточно хорошо функционировать и охлаждение происходить то есть это будет в следующем видео а в настоящее время то есть временно пока установлена именно термопаста на графический процессор на простой процессор установлена термопаста как и необходимо так дальше вот у нас процессор новый с характеристиками дальше то что он может этот процессор то есть это новая версия дальше системная плата у нас не менялась память тоже осталась без изменения то есть, видео есть на моем канале две планки дальше чипсет не менялся на материнской плате Северный мост южный мост дальше биосмет стоит последняя версия от производителя на девятый год ну, и эти характеристики тоже самое вообще так ну и давайте быстренько пробежимся по тестам то что у нас получилось когда компьютер был простой то есть я провел эти тесты Ну, и получились вот следующий результат ну, тут на память наверное не столько можно обращать внимание потому что она осталась прежней но при взаимодействии с этим процессором то есть может быть и что-то увеличилось произошли какие-то улучшения так, ну и вот результат процессору, где мы находимся. То есть ну, в предыдущем варианте мы сравнивали его с этим процессором. То есть сейчас данный процессор находится от него вот в таком варианте. Так, здесь мы не провели. Давайте пройдем. Под нагрузкой. Так, вот мы оказались здесь. Так, здесь, здесь, здесь, здесь, ну и здесь. Так, ну процессором доволен. Предыдущий проф... процессор не очень справлялся с задачами. Ну а настоящий процессор, то есть достаточно свободно проигрывает Blu-ray диски 25-30 кадров в секунду. Дальше в YouTube канале, то есть свободно Full HD видео проигрывает до 30 кадров секунду ну а все что свыше уже имеется в 50-60 кадров в секунду уже дается срывками то есть но ну, 30 кадров в секунду то есть стандартные блюрай приводы и диски читает без проблем так что модернизация доволен компьютер стал дышать по сравнению с предыдущим процессором намного лучше для того что он произведен раньше чем процессор Core 2 Duo P 8600 на год, не не раньше, а позже. Ну, ну и рекомендую, если у вас есть данный компьютер, заменить процессор на данный. Всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующих видео и до свидания